Компания Joseo Venture Capital совместно с Клик Эйша МБС Мувис и Лот Синема представляет фильм производства компаний Filma Пикчерс» и Майн Энтертеймент. Жил на свете один мужчина, и влюбился он в женщину, носившую кимоно. Для этой женщины он сделал куклу, которая была похожа на нее как две капли воды. Но тот мужчина кое о чем не знал. Он не знал о том, что кукла тоже может в него влюбиться. Через некоторое время в главных ролях Лим Янг, Янг было найдено тело той женщины. Ким Юми и мужчину обвинили в том, что это он ее убил. Шим Юнг Так Прошу вас! Я ни в чем не виноват! Ог И Юнг. Его забили до смерти, но в последние секунды своей жизни он увидел лицо. Чун Хо Джин. Лицо куклы. Оператор Чо Чухо. Которая на него смотрит. Она не могла и не хотела его забыть. Кукла бродила вокруг его могилы, желая остаться с ним навсегда. Автор сценария и режиссер Джонг Юнг Ки. Кукольник. Все поняла. Не маленькая. Почему? Я тебя не слышу. Кстати, вы в галерее? Да. А что? Я решил пойти пешком, но галерея оказалась дальше, чем я думал. Садитесь. Спасибо. Вы не модель? Что? Вас пригласили на выставку? Да, все верно. А из какого вы агентства я сама по себе правда вы манекенчик что совсем не похож нет прекрасно уже снимаете? а как же самые удачные фотографии получаются когда видишь людей в первый раз Половнить. так ну что в этот раз а О, здесь раньше был собор да наверное владелец мечтал превратить свой дом в церковь соборы должна содержать паства. такой построить непросто поэтому дом так и не смогли достроить как ничего? Симпатично. Отдадите его мне? Ну, конечно. <связывающий> Спасибо вам. <связывающий> Не за что. Друзья! Управляющий приглашает в дом. <связывающий> Прекрасно, Янг, Я уже бегу. <связывающий> Спасибо вам, что вы приехали сюда. Это наша с вами первая встреча, поэтому будем знакомиться. Разрешите представиться, Чой Ин Ван перед вами. Я хранитель этой галереи. Именно я вас сюда и пригласил на выставку. Итак, пожалуйста. Кто я? Я Хон Кюн Ки, художник-фотограф, выполняю заказы лучших сельских компаний. Моя работа ценит сам Чарли Хонг. Пожалуй, этим уже все сказано. Да. Сегодня у меня творческий подъем, так что вы на фотографии будете выглядеть классно, как никогда. Да, советую меня не обижать, а то хороших кадров не дождетесь. Я Лису Янг, школьница. Очень симпатичная. Так, привет, я Парк Хими, занимаюсь скульптурами. Но у меня есть и другие занятия тоже. И мне приятно видеть вас всех. Очень приятно. Меня зовут Юнка. Сейчас я пишу роман. Спасибо, что пригласили меня. А что ж, остался один человек. Кто вы? Не помню, чтобы я вас приглашал. Я Ким Те Сунг, манекенщик. Узнал, что вы готовите необычный проект, и мне очень захотелось приехать. Что за проект? Прошу позволить принять в нем участие. Думаю, у вас не точная информация. Мы не приглашали профессиональных манекенщиков. Но вы искали модели для ваших кукол, разве не так? Все может быть. Я вас не разочарую. Позвольте мне остаться. Хорошо. Я представлю вас мастеру миссис Им. Но больше я ничего не смогу для вас сделать. Спасибо вам. Ну а сейчас прошу в галерею кукол. Эта кукла похожа на тебя. Это же мужчина. Нет, отойди. Снимай. На протяжении следующих двух дней мы будем вас постоянно фотографировать, после чего эти фотографии будут использованы мастером при изготовлении кукол. Моделями для наших кукол, которые представлены здесь в галерее, послужили реальные люди. За исключением особых случаев мы не используем профессиональных манекенщиков. Извините. Та Дам, сейчас я тебя щелкну. Опять ты. Отойди. А где же мастер, который делает кукол? Она уже здесь. Здравствуйте, миссис Им. Мистер Ким Тэ Сунг, вам повезло. Вы можете остаться среди нас. Большое спасибо. Крутые ступеньки. Будьте, пожалуйста, осторожны. В первой комнате остановится Сун Янг. Во второй Хе Ми. В последней Йонг Ха. А, мистер Ким, будете жить с мистером Хонгом на другой стороне. О, мы соседи пропустим вечерком, посмотреть? конечно. А? Потерян звезд с детью. Это я. Не хочешь пойти со мной? Поснимать кукол? Прости, что-то неважно себя чувствую. Жаль, что ж. Ой, ой! Что это такое? Кошмар! Ой. Да, у тебя нет ничего странного в комнате. О, такая же. Необычная, правда? Тебе не кажется все это странным? Нет, с нервами у меня порядок. А что, жалеешь, что приехала? Страшно. Как ты узнала о галерее? Из интернета. Рассматривала куклы, моделями для которых послужили живые люди. Наткнулась на сайт. Ух, будто у нее есть душа. Мне предложили стать моделью, и я с радостью согласилась. Ой! О, извини. Это ничего. Тебе дорогая эта кукла? Как давно она у тебя? Она мне очень дорога. Я с ней выросла. Ясно. Красивая. Тебе ее купили? Отец взял в дом, когда я была маленькой. Взял? Взял в дом? Понятно. А у тебя в детстве не было куклы? Была. Только я забыла, как ее звали. Мне даже удивительно. Это странно. Обычно женщины... Не забывают имена любимых кукол, а запоминают их на всю жизнь. Дело в том, что я всегда была непостоянной. Получив новую куклу, я немедленно выбрасывала старую. Поэтому не помню, как их звали. А его как зовут? Дэмьен. Дэмьен? Вполне взрослое имя. А кто его выбрал? Он выбрал сам. Он мне сказал, что его так зовут. Зачем вы сюда пришли? Я услышала очень странный звук. Скажите, а зачем вам этот подвал? Склад. Подходит для хранения разных леен идеально. Посмотреть не хотите? Это же здорово! Что с тобой? Я в нетерпении. Хочу увидеть куклу, похожую на меня. А ты хочешь? Конечно. Твои родители знают, что ты здесь? А, ну, им все равно, где я бываю. Ёнка, очень любишь свою куклу? Скажи, давно она у тебя такая потрёпанная. Столько, сколько помню себя. О, мне бы она уже сто раз надоела. Неужели тебе нет? В магазинах сейчас появилось столько симпатичных кукол. Я бы не отказалась иметь свою. Слушай, если ты все свое время будешь проводить с куклой, в нее может вселиться человеческая душа. Душа? Откуда? Сейчас объясню. И куклы, и камень имеют свой дом. И если вы слишком привязываетесь своей душой к какому-нибудь неодушевленному предмету, в него постепенно вселяется человеческая душа, и он оживает, неизбежно становясь похожим на вас. И перестает быть неодушевленным. Ты все шутишь? Это ерунда. Yeah. Почему? Во время работы над куклой я всегда верю, что вдыхаю жизнь в ее мертвое тело. Скажите вот что. Неужели у вас не было вещей для вас особенно дорогих? Неужели, когда вы их теряли, вы не испытывали душевной боли? Я верю, что лишая своих хозяев любимые нами вещи, они словно умирают. Иногда бывает, что любимая вещь давно потерялась, а нам кажется, что она на месте. Но иногда утраченные вещи сами возвращаются к своим владельцам. Что вы об этом думаете? Ерунда? Да, конечно, вы художница, натура трепетная и четкая. Разве не так? Похоже, у меня нет иного выхода. Вынужден согласиться? Да, я согласен. Правда? Вы рассуждаете о сложных вещах? Я решила помолчать, раз уж мне все равно нечего сказать. В таком случае, простите меня. Обиделась? Тонкая натура. Прошу вас, не беспокойтесь. Перед началом работы она особенно ранима. да да, да, вот да вот я Невероятно. На фотографиях ты просто великолепна. Я вижу в тебе потенциал. Потенциал большой? Да. Поверь мне, я снимала обложки для журналов не один раз. Профессионалы вроде меня талант видят сразу, с первого взгляда. Ты всерьез? <связываю> Говорю же тебе. <связываю> Слушай, давай, приезжай на следующей неделе в студию. Ты правда видишь во мне такой талант, как сказал? Да, как я и сказал поверить тебе да до завтра все решим хорошо давай еще разок так больше естественности покажи нам себя давай Янка опусти немного голову так Янка хорошо но больше естественности да вот так вот вот вот вот вот да да Ианка, э, давай попробуем по-другому, а? Представь, что ты дома, что здесь никого нет. Ты в своей комнате, вместе со своей куклой только ты и она и все. Все. Так, из окна дует легкий ветерок. Попробуй, попробуй уловить его дуновение. Хорошо. Так, хорошо. Хорошо. Нет. Нет, это ложь. Куклом одна ложь, одна ложь, да. Дамьен, скажи что-нибудь. Что скажи что-нибудь, что Дамьен. Они все говорят, куклы говорят. Дамьен, Дамьен, скажи хоть слово. Йонг Ха, ну что с ней? Страшно. Йонг Ха! Янка, Янка, Янка, Янка, что с тобой? <свёздные> <свёздные> Осторожно, давайте положим ее на кушетку. А? <свёздные> <свёздные> вот так. Что с ней? Я ничего не понимаю. Может, она принимает какие-то лекарства. Посмотри у нее в сумочке. Нашла! Быстрее, давай сюда! Так. А, так. Вот вода! Еще чуть-чуть выпейте воды. А теперь дышите. Глубже, глубже дышите. В чем дело? Я хотел позвонить своей девушке, а сотовый здесь совершенно не берет. Как зовут вашу девушку? Что? Как ее зовут? Х Я зашел сюда, потому что мне вдруг очень захотелось с ней поговорить. Никаких иных намерений у меня не было. На мой взгляд, не самое лучшее объяснение. Знаете, я должен вам сказать. У меня уже были проблемы с полицией, поэтому я испугался, когда вы вошли. Вот я и решил спрятаться. Простите меня. Я ничего не украл, так что простите меня. Простите меня. Если вам не нужны неприятности, не заходите сюда. Можете идти. Спасибо вам. Да, кстати, недавно в этом шкафу кукла шевелилась, как живая. В самом деле? Я еще зайду У тебя большой шрам что-то произошло в детстве меня задел мотоциклист я играла во дворе но я не помню ничего mm -hmm. было больно mm -hmm. Mm -hmm. пойду наверх переоденусь ты не хочешь нет mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ничего, все в порядке. Что ты делаешь? Ты здесь живешь? Понятно. Меня зовут Паркия Ми. А тебя? Мина. А, Мина. Милое имя. Мина. Касунг. Да Сонг! Кого ищешь? Она только что была здесь. И уже нет. Кто она? Рядом со мной девочку, разве не видел? Прости, не заметил. Какая же она стеснительная. Химии, а ты здесь впервые? Что? Раньше здесь не бывала? Нет, раньше никогда. И хозяев наших не знала? М да. А что? Ничего. Химия. Да. Миссис им хотела бы поговорить. Со мной? О чем? Не знаю, но она вас ждет. Ее мастерская рядом? Да. Я пошла? Да, до встречи. Да, входите. Хотели видеть меня? Значит, вы скульптор? Да. Мне кажется, вам очень нравятся куклы. Об этом я и хотела говорить. Очень хорошо. Мне можно посмотреть? Конечно. Вы уничтожаете тех кукол, которые вам не по душе? К ним слишком легко привязаться. А -а -а. Какая у вас легкая рука. Mm. Как она на нее похожа. Это ведь Мина. Вы видели Мину? Да, недавно. Приятно повидаться после долгой разлуки что что вы хотите сказать мы с ней раньше не виделись правда странно что именно мина сказала что знает вас уже давно <сосы> это не так я видел ее впервые как странно но она рассказывала мне что вы были знакомы с ней давным-давно и что вы сразу же узнаете ее по имени правда? Порою быстро забываешь лицо. Mm. Давайте продолжим наш разговор после ужина. Не могу сосредоточиться на губах. Надеюсь, вы не против? Да, не против. После ужина я к вам поднимусь. Да, до встречи. Хорошо. Эта тварь убила Демьена! Она его убила! Тварь, она его убила! Что? Я его не трогала! Зачем нет, мне это? это ты мне Янг сказала! Да нет, я только сказала, чтобы ты брала его в руки, и все. Вот видишь, значит, это Возьми ты! Возьми себя в руки, Янха! Ты тебя ловишь, ты меня понимает, а сама надо мной смеялась. Ты решила, это не так же, да? Ты все время была рядом со мной, безумная тварь! Ой, идёмся, успокойся! Успокойся, говорят тебе, успокойся! Всё, всё. Тихо, тихо, тихо, тихо, всем тихо! Тварь, она убила моего демьена! Да что тут у вас произошло? А почему здесь фотографии хамили? <сорговать> Успокойся. Все, все. Это моя. Видишь? Это сделал ты. Эми! <сорговать> О! Это кто натворил? О. Да. Я дам тебе еще три часа, но это в последний раз. Чайван. Не называй меня так. Никогда. А если нет? Тогда умрешь. Она заснула. Для нее кукла была родным существом. Как все это печально? Кто же мог такое сделать? Хими, у тебя все вещи на месте? Кажется, да. Мистер Чой, а миссис Инг к нам не присоединится? Она сейчас не голодна. Нина тоже? Почему она с нами не обедала? Вот тут точно не знаю. Мина? Кто такая? Ребенок? Я полагаю, что над вами кто-то подшутил. Зло и очень неудачно. Завтра утром во всем разберемся. В любом случае, этот кто-то все тщательно спланировал. Мистер Хон, вы что-то знаете, да? Что? Скажите мне. Ну скажите, прошу вас. А что это вдруг перешла на вы? Перестань, или я впаду в депрессию, ничего тебе не расскажу. Наверное, кто-то решил, что пришла пора уничтожить эту куклу, раз в ней появилась душа. И что? Именно так раньше убивали кукол, в которых вошел человеческий дух. Это был ритуал. Сначала куклы ломали ноги, выкалывали глаза, а горло резали уже потом. Почему? Глаза ворота, через которые душа входит в тело и покидает его. Что? Через глаза душа устремляется раз в тело куклы. Раз, и она исчезает. Ты опять за свое. Слушай, хоть бы раз сказал что-то разумное. Что? Ты никогда об этом не слышал? О том, что брошенные куклы мстят хозяевам, которые их предали? Из тебя получился бы отличный актер, Да, как здорово он рассказывает всякие истории. А, вы все считаете, что я вру или что я все это выдумал? И что этого не может быть? У подножья этого холма лишь от старой развалины. Вы знаете, откуда они здесь? Одержимая дьяволом кукла отомстила целому городу. От нескольких домов вообще ничего не осталось. А ты откуда знаешь про этот город? Кто тебе рассказал эти неболицы? Да я родился в этом городе, ясно? И имел большую родню. Правда? Мой папа тоже из этих мест. И в городе была зарегистрирована вся моя семья? Правда? Да. А что с вами? Когда-то и мы жили здесь. И твоя семья тоже, Тесунг? Совпадение. Вы думаете? А кто знает, вдруг нам суждено было сюда вернуться? Thank <laughs> you. Я Иду, угощу подругу. Ей нужно помочь восстановиться после припадка. Да, ты осталась такой же душевной, несмотря ни на что. Разве у вас не назначена встреча с миссис Им? Ах, да. Если хочешь, я сама отнесу ей еду. А ты возвращайся. Она такая странная. Что, боишься, что она и тебя побьет? Послушай, мистер, пошел бы ты. Перестань говорить мне, мистер, терпеть этого не могу. Благодарю. Что ты говоришь? Я так, я так расстроилась, что то забыла меня. Мина, мне непонятно, кто кого забыл. Мне нужно поесть. Послушай, мне очень нужно в туалет. Открой дверь. Открой. Тогда я открою сама. Сообщил об этом самоубийстве в полицейский отдел. Я хочу ехать домой прямо сейчас! Здесь мы пока в безопасности. Будем держаться вместе. А хемии так никто не видел? Ее нигде нет. Я осмотрел все. О, боже! Думаешь, с хемией тоже случилось что-то? Мне страшно. Все будет хорошо, не волнуйся, не надо. Мистер Чой, сколько человек находится в доме? Я, миссис Им, и семейная пара, которая нам помогает. Где сейчас эти люди? Они всегда уходят до ужина. Вот как. Как я слышал, есть еще некая мина, не так ли? Это их приемная дочь. Думаю, она ушла вместе с родителями. Мистер Ким Тэ Сунг, вы слишком много говорите. Это нехорошо, учитывая положение, в котором вы оказались. что? В туалет хочу. Ну почему именно сейчас? Я уже давно терплю. А зачем есть так много чипсов на обед? Серьез? Что опять? Ты меня напугала! они везде что делать решай сама я очень хочу давай скорее пойдем а почему дверь не закрывается а? не бойся ты я что извращенец я смотреть не буду Какой смысл спускать, когда я и так все слышу? А если даже не услышу, запах после твоих чипсов и так до меня дойдет. Кончай издеваться надо мной. <свистит> <свистит> Мистер. Мистер, вы все еще там? Хватит надо мной издеваться, не то у меня будет запор. Ну, прости, прости. Я просто хотел пошутить. Давай, заканчивай и пошли. Ой, это она сама, сама. Прости, прости. Прости. Мне, мне скучно. Странно, почему вспышка сработала. Не понимаю. Но все равно, хватит сидеть, вылезай. Сон Янг. Да, теперь ты решила меня напугать. Сон Янг. Сон Янг. Эй. Сун Янг, я вхожу. Оставайте все здесь. Не выходите из дома! Мистер Хонт! Мистер Хонт! Let's put it. Мистер Хонг! Хэми, а как же кукла? Ты о ней забыла? Она противная! Не бойся, Хэми тебя запомнит. Она любит тебя больше всех на свете. который ты сделала когда я была маленькой быстрее достань его и открой ты нашла видишь на обложке фотографии моей любимой куклы да да это она как ее звали Теперь, ты узнала меня? Я... Любимая Мина... их убила? За что ты их убила? Что ты несешь? Пусти! Пожалуйста, пусти меня! И не вздумай мне врать! Да я никого здесь не убивала! Не надо врать! Это не я! Я полицейский. Я пришел, чтобы поймать убийцу, то есть тебя. Что ты говоришь? Что ты тогда говоришь? Ну тогда посмотри! Сама убила. За что ты их всех убила? Они все погибли? Нет, я не убивала. Это не я, это не я, да, это да нет. почему ты хотела убежать? Это был призрак. Ко мне вернулся призрак куклы, с которой я играла в детстве давно. Слушайся, что ты несешь. А? Ну ты тварь. Где миссис М. и мистер Чои? Их ты тоже убила? Я их не убивала. Пожалуйста, поверь мне, миссис Все хорошо. Я поймал убийцу, который так долго держал в страхе этот дом. Вы думаете, убийца она? Да. Мать, вы говорите сами за себя. Нет, я никого не убивал! Замолчи. Хонг случайно снял, как Хими убивает Сун Янг. А что с самим фотографом? Он разбился насмерть. Вот как. Тогда мы уцели, наконец. Уцели? Тысунг, вы полицейский? А как вы о нас узнали? Очень просто. Недавно у холма мы нашли тело. И выяснили, что этот человек работал в этом доме. а, -а, -а. И вы представились манекенщиком, чтобы проникнуть к нам. Но чем вы объясните гибель йонг -ха? Это хочется выяснить и мне. Но никто не видел химии. Если других версий не появится, обвинения будут предъявлены ей. А как же тело у холма? Как быть с ним? И вы собираетесь обвинить эту девушку в убийстве? На основании лишь одного снимка? Взгляните на него еще раз. Если бы вы разбирались в черной магии, то знали бы, подделать фотографию несложно. Пора вам кое-что рассказать. Когда-то в городке жил один человек. Его обвинили в убийстве. И лишили жизни. Он говорил, что невиновен. Но ему никто не поверил. И лишь кукла, которую он сделал. Верила ему. И вот эта кукла решила отомстить людям. Найти того, кто совершил убийство. Найти и насладиться законной местью. И тех четверых мерзавцев, до смерти забивших ее несчастного хозяина. Найти и наказать каждого. К счастью, кукла встретила людей, которые помогли ей отомстить живущая своей ненавистью, нашла каждого из четверых палачей. Мистер Хонг, Йонг Ха, Сун Янг и Хэми, их потомки. Две недели назад ей стало ясно все. Найти убийцу, возлюбленный своего хозяина, ей было особенно нелегко. Кукла узнала, кто этот человек. Чары кукольной мистики. Чары. И настигли вас. Настигли кого? Настигли тебя. Как потомка убийцы той женщины. <свист> Хочешь все понять? Убийство совершил твой дед. Женщину убил он. Это знаю только я. Вы безумны, как и другие, что верят в удержимых дьяволом кукол. <свист> я еще не закончил говорить. <свист> Будь проклят твой дед! Из-за него убили моего дорогого хозяина. Но за него ответишь ты. Это месть моя. А ты, паркшими, тебе лучше умереть здесь и сейчас. Иначе я нашлю чуму на всех твоих близких и родных. <связывая> Возьми. Стреляй во все, что увидишь. Я вернусь. Не уходи. Не бойся. Не бойся, ими. Не надо бояться. Она мне обещала. Ты останешься жить. Именно так раньше убивали кукол, в которых вошел человеческий дух. Ты не любишь меня? Я хотела лишь, чтобы мы были вместе, как в детстве. Почему ты не можешь меня полюбить? Почему, Хэми? Я все делала ради тебя. Я делала это, чтобы тебя оставили в живых. И это твоя благодарность? вышло. Что ты решил? А какой смысл в этом будет? Смысл есть. Злой дух этой куклы оставит ее в покое. И ты думаешь, что злой дух так просто ее оставит? Эта женщина мне больше не жена, а тебе не сестра. Это олицетворение злого духа куклы, потерявший рассудок. Неужели ты не понимаешь, что на почве ненависти сам обретешь ее дух? Я думаю, кукла выполнит свое обещание. Ты выполнишь или нет? Покажи фотографию. он человек которого она долго искала она занималась этим много лет почему она хочет сделать его куклу ты знаешь это лучше чем я если куклу сделаешь ты в нее войдет человеческая душа она хочет чтобы у нее была кукла похожая на того который я любил дай мне сигарету Убью тебя. Убью тебя. Ну и убивай! Мне на тебя наплевать. И было наплевать всегда, ты для меня не существуешь! И так. Почему ты меня бросила? Ну почему ты меня бросила? Отойди. Отойди. Нет. Отойди. Ты обещала оставить ее в живых. Сказала, уйди. Никогда. Ты не поняла, что людям нельзя верить никогда. Ты такая же, как я. Ты мстишь за человека, который тоже бросил тебя! Зря мы тогда это сделали. Зря мы взяли в дом эту куклу. Зря взяли. Кто виноват во всем этом? Люди, забывшие, что они в ответе за других? Или куклы, которые научились любить и верить в людей? Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2005 году.